Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата, и у меня для вас очередная новость. В каждом кабинете, то есть в нашем бэк-офисе, появилась в меню новая вкладка такого красивого цвета «The Only Strategy». Нажимаем «И что это такое?». Международная онлайн-трансляция 16 апреля 2021 года в 16.00. На вас ждет сенсационная новость о компании, друзья мои. 16 апреля состоится онлайн-трансляция. Президент сообщит нам очень хорошие новости. И только... Касается держателей СНМ, у кого есть программа Фрактал и ценные бумаги. Ну, осталось 17 дней, 19 часов и 10 минут. И чтобы вы не забыли, можете нажать на кнопочку ⁇ Установить напоминание ⁇,⁇ Добавить в мой календарь ⁇ Ну, так вот, друзья мои, будем ждать 16 апреля. Я уверена, что мы очень порадуемся. А с вами была я, Светлана Ата. Всем пока-пока.